Уля, все люди боятся старости. А вот возможно, чтобы не было этого страха? Конечно, возможно. Зная мои технологии молодости, мой алгоритм молодости, легко можно избежать этого страха. И как же все это возможно? Ну, просто нужно прийти на мой курс Лучшая версия моего тела. Один.